Аху предоставляет услуги страховка, мойка, шиномонтаж, продажа запчастей, заправка, консьерж-сервис, ubd модуль GPS-трекер, а также экстренная помощь в дороге, прикуривание, эвакуатор, аварийное открытие автомобиля, подвоз топлива. Аху Сервис 21 века.